всем привет с вами канал как заработать в интернете сегодня выходной а это означает что нужно собирать прибыль и сегодня в этом видео я вам покажу как я буду выводить прибыль с данного крана называется он лайткоин на балансе у меня 0.02 лайткоина и сейчас я этот кран проверю на платежеспособность данный кран работает уже достаточно давно посещаемость на данный кран вот за последний месяц 12 с половиной миллиона он пользуется большой популярностью так как работает уже ну, более двух лет кто меня постоянно смотрит тот знает что у меня были проблемы с данным краном меня заблокировали по неизвестной причине я написал администрацию данного крана чтобы написать в администрацию вдруг у вас такая будет проблема то переходите на главную страницу и в подвале сайта у вас там будет электронная почта вы пишете на английском языке нужно писать им что у вас заблокировали почему они перепроверят и разблокируют вас так само, вот как видите меня вот разблокировали я опять в аккаунте и сейчас я буду выводить прибыль давайте зайдем в раздел вывести но ну, а кто хочет здесь зарегистрироваться собирать здесь вы будете зарабатывать вот, 389 тоже лайткоин а также вы можете здесь за один клик собрать один лайткоин что порядка 200 долларов нажимаем кнопочку вывести также у кого здесь есть баланс перед тем как вывести заходите в раздел профиль вводите там свой лайткоин кошелек. Я прописал с биржи Binance Он автоматом Вот здесь вот подсветится сейчас И мы сейчас Выведем отсюда лайткоин Данный кран будет у меня В разделе заработок Без вложений Вот вы здесь раскрываете заработок Без вложений Переходите на сайт И здесь вот лайткоин Краны Вот он этот кран при лайткоин Вот этот он старичок также, кто хочет из этой серии получить еще больше кранов, переходите вот на вкладку Автоматическая инструкция 115 кранов. Данные краны, они тоже работают очень-очень давно. И платят исправно Сатоши. Здесь вот целый набор кранов. Вы найдете для себя те краны, которые вас больше всего заинтересуют. На данный момент автоматический сбор не работает но вы можете здесь собрать руками с каждого крана вы можете собрать более пяти раз каждый час каждый час можете заходить и собирать. знаете криптовалюта в скором временем она подорожает в два раза и вы увеличите свой заработок как минимум в два раза Итак, так ввожу вот сумму которую я хочу вывести также здесь вот комиссия 0.201 лайткоин. Нажимаю кнопочку на капчу, разгадываем капчу и нажимаем вывести. Наш запрос успешен. Вот сняли с меня комиссию. Получается, я должен получить 0.019 лайткоин. Давайте сейчас деньги мне поступают на биржу Бинас. Я продолжу данное видео. Итак я продолжаю данное видео вот моя история выводов средств перехожу на биржу Binance и вот она выплата Litecoin В рублях это порядка 265 рублей абсолютно без вложений вывел с Litecoin экрана Если Вы будете выводить на биржу Binance смотрите обращайте внимание на минимальную сумму ввода 0.201 Litecoin на этом у меня все всем желаю хороших заработков и всем пока!